Тем, как я начну, я скажу, что меня зовут Масатова июля, И я родом из маленького города со странными традициями. Когда кто-то выходит... <связать> Микрофон. <связать> Когда кто-то выходит замуж или женится, э, родители невесты продают ее за какие-то символические ритуальные подношения. Чаще всего это деньги или алкоголь. Когда я в свои 15 лет продавала свою сестру... Э, я стояла, как Гэндальф, и кричала, что ты не пройдешь. Жених решил со мной не торговаться, и он просто подсунул мне, ага. он подсунул мне вот такую вот бумажку и сказал, иди. Я сказала, окей, 100 долларов, Ха, классно. 15 лет, глаза закрыты радостью. Через 5 минут оказалось, что я продала сестру за фальшивые 100 баксов. Собственно, потом я поступила на издательско-полиграфический факультет в КПИ, и теперь меня уже никто не обманет, гештальт закрыт. А, нет, туда тут был мемчик ну ладно перед тем как я начну рассказывать о том какие защитные элементы есть на деньгах я хочу это рассказать о том чтобы вас вами не произошла такая же история как со мной я скажу что деньги вот так вот не делаются не делаются так даже книги а, то есть вот нет специального принтера для печати денег ну, вернее, есть принтер для печати книг, они маленькие такие станции печатные, но это извращение, и его можно себе позволить только при очень маленьких тиражах. Вот так вот выглядит печатная машина здорового человека. И вот на ней делается практически вся полиграфическая продукция, ну не на конкретно такой машине, но на такого масштаба машинах, с которой вы сталкиваетесь в реальной жизни. Очень много вещей, с которыми вы сталкиваетесь в реальной жизни, на самом деле нуждаются в защите, потому что если есть что-то дорогое, то очень многие недобропорядочные личности хотят получить это подешевле или бесплатно. И начиная от талончика в метро и заканчивая бумага для сигарет, но это тема для отдельной лекции, как печатаются все эти вещи. Когда мы говорим о защитных элементах, лучше всего обращаться к деньгам, Дело в том, что на них сосредоточены максимальная концентрация методов для защиты придуманных человечеством. Вот вам короткий исторический экскурс. собственно деньги появились из-за того, что проводились очень крупные операции по купли продажи и было неудобно размениваться металлическими деньгами. Первые бумажные деньги появились в Китае, принято так считать, что в Китае в 7 веке, тут не очень хорошо видно, но это клише для изготовления векселей и сам отпечаток. Это Китай 12 век, собственно с тех пор на самом деле в печати принципиально ничего не изменилось. То есть тут были печати для долларов, а тут доллары, да. Ничего не изменилось, то есть есть форма, она прикладывается к бумаге, остается отпечаток, все. Но люди очень большие извращенцы, они придумали очень много странных способов для защиты этих бумажек. Собственно, на вот этом вот э, слайде изображены самые э, первые э, банкноты, которые появились у нас на, на территории Руси, если так сказать. Там есть и гривны, там есть и кредитные билеты. Э, это... Примерно они появились впервые в 18 веке, иногда в некоторых странах появились раньше, в некоторых позже, но здесь появились они в 18 веке. И обратите внимание на защитные элементы, тут опять-таки не очень хорошо видно, потому что надо приглядываться, когда вы смотрите на деньги, но в принципе защитные элементы с тех пор не очень сильно изменились, ну, вернее они стали исполняться немного по-другому, но выглядят они очень похожи на, реаль... на, на сейчас деньги те, что есть. И сказать про будущее немного это не бумажные деньги, это полимерные деньги. Некоторые страны их используют сейчас. Они очень крутые. Если вы их найдете, потрогайте их обязательно. Они водоотталкивающие грязи, отталкивающие их, можно пачкать, стирать и сделать с ними всякие непотребные штуки. Но в Украине такого нет. В Украине добавляют лен в деньги. Ну, это делают для удешевления, потому что целлюлоза, из которой делается бумага для валют, она довольно дорогая и закупается за границей почему-то. А в Америке, например, Льон стали добавлять деньги уже давно для их укрепления. Кстати, деньги у нас печатаются не так далеко, на бантотном монетном дворе, это на левом берегу. На экскурсию вас туда не пустят, это секретный объект, но если вы захотите устроиться туда на работу, вы знаете, куда идти. На этом слайде представлены самые большие банкноты, вообще выпущенные человечеством, например, миллиард триллионов пенге. Это венгерская валюта, это 10 в 21 степени. Опять-таки, обратите внимание на защитные элементы. Некоторыми из этих валют 100 лет, но вот, например, вот эти вот 100 долларов, они не сильно отличаются от тех, которые есть сейчас. 100 долларов, 100 тысяч долларов. Лучшая защита... Валюты – это качество. То есть, если вы держите бумажку в руке, то вы должны обратить внимание, что на ней не должно быть размытого дрейка, на ней не должно быть никаких потертостей, пикселей, смазанностей и тому подобное, потому что это все очень контролированная сфера э, полиграфии, и такую вещь не выпустят. Это понятно. Можно очень долго мучить классификации защитных элементов, но важно сказать только то, что они, в принципе, делаются на... Органолептические и машиночитаемые. Органолептические – это те, которые мы воспринимаем своими э, ор, сенсорными органами, а машиночитаемые – это те, которые мы можем просчитать только при помощи специального аппаратного обеспечения. Тут, например, представлено было евро, которое просвечивается при ультрафиолетовом из излучении. Там происходит специальная печать ультрафиолетовыми красками. По поводу элементов защиты, которые распространены практически на всех валютах, я хочу обратиться к Шевченкам, притом к самым последним Шевченкам. Это новая валюта 2014 года. У меня она есть, она красивая. И если у вас она тоже есть, вы можете ее сейчас достать. Я забирать не буду, честно. Просто вам будет так нагляднее видно, что на ней происходит. Вот так Как я разберу сейчас эту валюту, будет разобрана вернее есть разобрана практически все валюты на сайте Национального банка Украины вы можете посмотреть если вам интересно в принципе можете достать вообще любые деньги потому что элементы они повторяются первые элементы которые выделяет Национальный банк Украины это элементы которые видны на просвет вы очень часто могли замечать когда продавщицы в маленьких таких ларёчках берут ваши деньги они всегда смотрят настоящие они или нет вот они ищут эти элементы в первую очередь на предыдущих э, валютах было видно очень хорошо черную ленту, которую видно на просвет, на ней еще написано э, название номинала очень часто. И следующий элемент это, конечно же, водяной знак с изображением Шевченко молодого. Эти, э, стоит заметить, что эти элементы они добавляются в валюту не при печати, а при производстве бумаги. Вообще, это процесс довольно простой. Да, он немножко сполз, но в принципе берется дерево, из него достается цивиллоза, добавляется туда наполнители, красители и всякие прикольные добавки. Потом оно все перемешивается с водой, разравнивается на ленте и на вот этом вот этапе туда добавляются водяные знаки и вот эти вот ленты черные. Потом она каландрируется и сушится. Вот и все производство бумаги. И только после этого происходит сама печать. Вот... Это вот сгутер или дендерольд. С помощью его делают водяные знаки. То есть это металлическая сетка, на которую или проволокой, или гравировкой нанесено какое-то изображение, которое потом переносится на бумагу, оставляя тоновый или векторный рисунок. Вернемся к нашим Шевченкам. Это тоновое изображение Шевченко и векторное изображение 100 гривен. Она четкая, она не смывается и ничего вы с ним не сделаете, разве что уничтожите саму купюру. И последний элемент, который виден на просвет, он есть практически на любой валюте. Я, в принципе, не встречала просто валюты, на которых их нет. Если посмотреть на просвет, то вот это вот изображение 100 – это одно и то же изображение, разрезанное просто на две части и напечатанное с разных сторон валюты. Почему это сложно подделать? Потому что попытайтесь просто напечатать квадрат на принтере с двух сторон, чтобы он лег один на второй. Больше объяснять ничего, в принципе, не надо, я думаю. Следующая группа защитных элементов – это те, которые видны под углом. Есть, например, на новых банкнотах есть лента, она полимерная, такая же, как те полимерные деньги. У нее есть ярко выраженный кинематический эффект, который создает эффект движения фона. И надпись номинала, собственно говоря. Также тут есть еще элемент защитный спарк, изображение палитры и кистей, который меняет свой цвет с золотого до зеленого. И есть еще очень интересный эффект OVI. У него есть второе название, оно называется латентное изображение, то есть оно проявляет себя только под определенным углом. Это достигается разрезанием купюры. И следующие защитные элементы это рельеф. Стоит заметить, что все, все документы и все печатные материалы, которые защищают, их печатают практически всегда высокой или глубокой печатью. Вот здесь вот снизу под купюрой нарисована форма высокой и глубокой печати. Получается как? Есть форма, есть печатный элемент. Он или выступает за пределы формы, или он углубляется в нее. Краска или на выступающем элементы, или в глубине лежит. И когда под высоким давлением бумага придавливается, или форма придавливается к бумаге, на бумаге остается отпечаток или от формы, или остается рельефная краска. Если пощупать деньги, то можно нащупать вот эти вот шары краски, засохшие. При любой другой печати такой эффект не достигается, и в принципе, при любой другой печати такого качества и такой, такая линиатура не достигается. И также на 100 гривных новых есть специальное обозначение для людей с недостатками зрения. Еще одни очень интересные элементы – это э, гелешные элементы, это гравюра, собственно, изображение Шевченко. Очень интересно, почему используют именно изображение людей. Считается, что э, если там было бы какое-то абстрактное изображение или там была бы какая-то графика или растение, то при любых искажениях это было бы не так заметно, как при э, том образе, который все знают. Поэтому у каждой страны свой образ, и они его всегда печатают, практически всегда. А, при, еще одни элементы а, – это регистровые элементы. При, в любой валюте есть вот такие вот линии или серия линий по краям валюты. Если ее скрутить вот так вот, они должны составлять полный непрерывный а, рисунок и дополнять друг друга. Их можно скручивать в разные стороны, и это всегда должно совмещаться. А, также а, очень много всяких способов печати, которые являются защитными элементами. Даже в седьмом веке в Китае пытались использовать какие-то специальные краски, специальную бумагу, насколько она могла быть вообще специальной в свое время. А сейчас вот, например, один очень клевый дядя Орлов, он придумал орловскую печать и ирисовый раскат. Это два совершенно разных способа печати. При ирисовом раскате краска перетекает из одного цвета в другой, а при орловской она наоборот совершенно не смешивается. И суть в том, что на этих в ста гривнах печатают и тем и другим печатают и глубокой печатью и высокой печатью делают тиражирование они засунули туда все что могли наверное а, и вот здесь вот изображена гравюра и гильотинные элементы очень часто гильотинные элементы это кривые безье третьего порядка они используются на купюрах еще с 19-го девятнадцатого да, с 19 века только тогда люди их вручную выбивали. Сейчас это делается при помощи программного обеспечения. Собственно, собственно это все. Но я надеюсь, что после моей лекции вы отличите настоящую купюру от подделки, и у вас не случится такой истории, как у меня случилось. Жду ваших вопросов. Спасибо. Не например, тут в ну, проблема в том, что если вы подделаете один какой-то способ, то останется еще куча других. Дело в том, для чего вы это делаете? Вот, например, я специально вынесла на слайд, люди в России придумали, как обманывать банкоматы. Один парень разрезал 29 банкнот и вырезал из них по 5 миллиметров бумажки и потом склеил дополнительно еще одну бумажку. И э, терминал принял все, и ту, которая составлялась из разъединенных. Дело в том, что банк, э, терминал, когда принимает, там есть какие-то машиночитаемые именно способы защиты, которые не объявленные. В принципе, э, национальный банк оставляет за собой право не объявлять, сколько способов защиты, потому что это элемент защиты. Если ты не, ты не знаешь, что подделывать, то ты, не, ты его и не подделаешь. И... То есть, если человек знает, какие есть вот эти вот машинные элементы, он подделывает их. Очень часто пытаются подделать э, ирисовую печать или ирисовый раскат, как ее называют, при помощи других видов печати. Но это тоже нужно специальное обеспечение. То есть, э, если вы напечатаете это на принтере, то будет видно. Как минимум, потому что при печати создастся какой-нибудь муар, какой-нибудь растер поплывет не в ту сторону. Поделать, наверное, проще всего водяной знак потому что он просто, его можно просто напечатать как изображение какими-то красками, которые будут плотнее на солнце. Я знаю, что такое делали, но поскольку я знаю, что такое делали, значит подделывали недо, недостаточно хорошо, и это все-таки в конце концов обнаружили. Нет, В первую очередь советую смотреть на сам рельеф купюры, потому что э, вы должны заметить кучу разных видов печати. И смотрите всегда на растер и геляширные элементы, напечатанные рисовой печатью. Потому что очень можно сымитировать очень тонкие элементы, которые геляшированием создаются. Можно подделать э, вот этот вот раскат э, рисовый, э, тем, что просто растром. Там получается как? При печати э, защищенной продукции печатают не растровые изображения, а векторные, то есть не те, которые из пикселей состоят, а те, которые состоят из непрерывной линии. И для этого используют специальные технологии растрирования, это когда вот это вот векторное изображение делится на какие-то ячеечки потом, накладываясь, сделает свое изображение. То когда речь идет о геляшиных элементах, их практически невозможно подделать, если они выполнены и рисовым раскатом, потому что симитировать и тонкий элемент, и плавное перетекание цвета невозможно. Элементы будут или линейными, или перетекать. Все. Да. А почему я не могу у себя в гараже сделать, чтобы там не печатало и рисовую печать, но поставить именно это? Можешь. Ну а почему вы всегда говорите, что... Те, кто подделывают деньги, именно подделывают рисовую печать, они а не используются деньги настоящие? Ну, хорошо, даже, даже если у вас будет же, такая же форма, и у вас будет вот машина для ирисовой печати, то есть еще куча не, реально необъявленных способов защиты, и нужно иметь не просто ирисовую печать, нужно иметь форм, нужно иметь печатную машину для высокой печати, для глубокой печати, и еще нужно делать где-то бумагу. Такой вопрос. Вы же рассказали про множество способов э, защиты. Это, наверное, стоит очень дорого. Я буду дорого? Безумно дорого. То есть, может быть, что у нас себестоимость печати да, вот превышает себестоимость стоимость превышает. гривны? Да, и даже себестоимость производства гривны превышает да. стоимость гривны. То есть, э, Для просто... того, чтобы напечатать деньги, вы должны заплатить много денег. Yeah. Получать, так зачем нужно напечатать 1 гривну, если она стоит больше, чем э, сам номинал? Это нужно обращаться к экономистам. Я полиграфист. А куда деваются поддельные деньги? Если, например, банк находит поддельный... А, банк, банк их изымает и уничтожает. А если подавщица находит... А, она там? должна обратиться к банку. И тогда, насколько я знаю, открывается прямо уголовное дело и ищется человек. Вот, например, вот этот человек, который засовывал вырезанную валюту в терминал, то нашли его по номеру счета. Ну да, то есть человек так задолбался и так попался. Что? Ну если себе себестоимость гривны меньше, чем ее производство, почему мы так медленно переходим на изнильничную расчет? Дело в том, что безналичный расчет – это вообще отдельная тема. На него могут позволить себе перейти только маленькие и богатые страны. Вот, например, в Сингапуре, например, я знаю, что там вроде около 68% всех транзакций проводится при помощи электронного расчета. Дело в том, что мы сейчас не можем позволить себе устроить оборудование для того, чтобы это все совершать. И плюс защит... способом взломать... Гораздо больше, чем способов напечатать. спасибо